Производитель, смотри, ты даешь дилеру 20, 25, 30, 40, 50 процентов скидки от розничной цены и ставишь эту стоимость рекомендованной розничной ценой. Зачастую дилер обязан продавать либо в этом коридоре, либо там существенно дороже, либо дешевле, ну, в общем, он связан какими-то вот этими своими рамками, ниже и выше которых ему достаточно тяжело прыгнуть. При этом в этом коридоре скидки ему нужно учесть складской запас, кредитные деньги, содержание склада, содержание коллектива, рекламная кампания, налог со всей суммы товара целиком. И когда у него сделка состоялась, вот эти якобы сливки в виде 30-40%, они остаются якобы ему, хотя большая часть из них идет вот на эту ресурсную составляющую. Вот так вот. Из этого мы принимаем за 100%, которые приходят тебе, производитель, на счет. Зачастую с миллиона оборота дилерского, это примерно 500-600 тысяч рублей, доходит всего на счет заводу. Из которых, опять же, завод платит еще раз налоги, НДС там и так далее, у него есть еще меньше денег для того, чтобы распорядиться этими деньгами таким образом, чтобы развить производство, поддержать коллектив, сделать амортизацию основных средств, сделать ту же самую рекламу и все это повторяется. Соответственно, не считая испорченного телефона, не считая э, других каких-то сиюминутных моментов, Дилерская скидка на самом деле съедается на движуху, зачастую левую движуху. Оставшиеся деньги производителю съедаются точно так же на ту же самую движуху. И получается, что выхлопа с этого никакого нету. В нашем формате работы... Все совсем по-другому. Рекламу запускает производитель сам. Все деньги целиком по рекомендованным ценам производитель получает на свой счет, из которых потом агентские и за счет затрат на продвижение за аренду такого шоурума всего лишь навсего две статьи расходов для того, чтобы организовать такие продажи. Реклама централизована. Дилерских скидок никаких можно не делать. Агентский процент у нас всего от 9 до 15% процентов от суммы продаж на регион. При этом мы работаем с любыми типами клиентов. И с дилерами, и с оптовиками, и с застройщиками, и с частниками. Со всеми полностью, точно так же, как ваш отдел продаж. Но мы находимся гораздо ближе к клиентам. Если есть желание освоить федеральный рынок и выйти в течение двух лет масштабироваться, сделать продажи вашего бренда на регионы, Мести просим, ссылки есть в описании. Чем быстрее вы это сделаете, тем дольше будут нюхать пыль ваши конкуренты.